То есть мы в жизни, дорогие друзья, вот как Шекспир сказал? Жизнь – театр, да? А люди в ней – актеры. Да. И поэтому э, все мы играем с вами какую-то роль. В основном это вот этот треугольник, в котором мы с вами все время находимся. И играем то преследователя то спасителя, то жертвы. Понимаете? И получается, если мы с вами... А, а, что получается на самом деле? Вот в основном люди, которые жертвы, жертвы, они боятся ответственности. Понимаете? Боятся вот этой ответственности, чтобы... Сказать, я не виновата, это же он, или какой я бедный и несчастный, понимаете, то есть такое какое-то вот удобное отношение себе выбирает удобное отношение к жизни. В основном это происходит, когда, когда мы научаемся, научаемся первым элементом манипулирования, первым элементом в жизни, когда мы Особенно если идем туда, где, как говорится, все мы родом из детства, это о чем говорит, что когда, например, начинают родители ругаться, нам кажется, что-то не то. И ребенок начинает, даже если он в грудном возрасте, он начинает на это реагировать. Понимаете? Реагировать, и происходит то, что что-то что не то с родителями. А ему страшно. И он научается не высовываться. Он научается как-то молчать и смотреть на это снисходительно. И потом получается, что его начинают бить ну, в прямом и переносном смысле да, жизнь. а он на это молчит. Понимаете, молчит, потому что он как бы жертва. Понимаете, он как бы жертва. А что получается? Он начинает искать себе, себе спасителя в это время. То есть, как это обычно дома происходит? Обычно дома происходит, если есть мама и папа ну, вот первые, да, такие манипуляции, вот, он бежит к маме. Мама, папа там мне не дает чего-то, там наругал меня и так далее. Вот. Мама, конечно, к папе. Или обычно это, эту роль хорошо играет, если есть бабушки и дедушки, да. А бабушка дедушка начинают ну, защищаться всегда за внука, да, за маленького ребенка. И, конечно, а родители выступают здесь как тираны, да, в основном. И, конечно, здесь, э, здесь значит, бабушка, дедушка, спасители. И вот такой треугольник, он идет э, такой бесконечный, понимаете, и в жизни это постоянно происходит. Э, и мы в жизни как бы начинаем ролями меняться. То мы э, такими жертвами, в основном бессильной, безнадежной, да, застрявшей проблемах. Для чего нам это надо? Чтобы снять с себя ответственность, и мы бежим к спасателю. Спасатель говорит, ой, ты бедный наш, давай помогу, давай э, тебя я успокою, давай я тебе облегчу состояние. Почему многие любят спасать мир, да? Они вот, ну этого же жалко, того же жалко, да? Вот, вот таким образом. Естественно, здесь есть э, еще один Участник — это вот этот преследователь в этом треугольнике. То есть он говорит, это э, жертве, это ты виноват. И он начинает его критиковать, винить, управлять, то есть показывать свое такое чувство превосходства. Понимаете? Поэтому, конечно, здесь вот, вот такие моменты, эта игра продолжается бесконечно когда мы э, в нее, э, если мы согласны в нее играть. Но приходит момент, дорогие мои, что мы должны с вами осознанно с этой игры выходить. И не выйдем с этой игры, то плохи будут наши дела. <coughs> ну, вот здесь вот давайте дадим описание, да? Вот э, что такое вот жертвы? Это вот здесь вот написано, это... Э, э... Чувство беспомощности беспросветности, принуждения и причинения, безвыходности, бессилия, никчемности, никому не нужности, собственной неправильности, запутанности, неясности, растерянности, частой неправоты собственной слабости и немощности в ситуации обиды, страха, жалость к себе. Это угу. вот жертву, у кого откликается, да, такое себе такое. Да, напишите плюсики в чат, у кого это вот откликается да. сейчас. Угу. Да, есть спаситель. Чувство жалости, желание помочь, превосходство над жертвой, большей компетентности, силы, ума, снисхождение к тому, кому хочет помочь, уверенность, что может помочь, невозможность отказать. Сострадание, ответственность за другого. Кому тоже это знакомо? Угу. В большинстве мы любим вот спасать да, людей да, тоже очень. -то. спасатели. Угу. Но и тираны. Тиран – чувство собственной правоты, благородного возмущения <coughs> и праведного гнева, желание наказать и восстановить справедливость, оскорбленное самолюбие. Убежденность, что только он знает, как правильно азарт охоты и погони. Mm -hmm. Это тиран. То есть, если вкратце, жертва – это который человек себя все время подставляет, жалуется и э, э, откидывает от себя ответственность. То есть ему это удобно, потому что если что-то не получится сказать, а мне вот спаситель так сделал, а вот тиран мне так сделал, да? И начинается вот этот бесконечный жизненный сценарий, понимаете? Вот, а, или вот мы когда, например, на примере скажу, вот ваш ребенок пришел домой, элементарно, вот часто такая ситуация в вашей жизни встречается, может быть, встречалась. Ребенок домой пришел и говорит, вот я там подрался с, с Петей или с кем-то, да, и он мне вот так вот так вот сказал, вот нехороший он такой человек, да. А, что получается? Мамаша тут же бежит, или там какой-то учитель что-то сказал, да, ребёнку, то же самое, неважно, Петя сказал, там учитель сказал. Мамаша тут же бежит, ах, вот они такие, ах, вот, вот они начинают моего ребенка там везде терроризировать, да, и начинает бежать туда, устраивать там а, какие-то разборки, бежит к директору, жалуется. Что получается? Директор в это включается, он теперь как он должен восстановить же эту справедливость, понимаете? И он начинает там э, начинает это учителя, возможно, ругать или эту, этого Петю вызывает, начинает его при всех там стыдить и так далее, да? Ребенка там начинает, э, ну разные директора есть, конечно, но вот в основном это вот так продолжается. Что происходит потом? Потом Петя приходит домой. И говорит своим родителям, а вы знаете, вот тут мне от директора так попало, и он еще вас вызывает в школу. да. То есть он тоже со своей стороны, тут же он превращается вот в такую, такую жертву, да, потому что он знает, что за этим, потому что он боится, что его наругают. Правильно? Во-первых, родители. Ему, конечно, в эту позицию удобно встать. Понимаете? Удобно встать, и он начинает вот так жаловаться. Что тут происходит? Происходит то, что родители теперь Пети то же самое начинают делать по отношению к своему ребенку, тоже бегут в школу. Поэтому вот это, понимаете, такой бесконечный круг, бесконечный круг, который постоянно, он вот так вот друг за другом повторяется. Здесь уже люди пишут. Да, Татьяна Рога, и то, и другое во мне сочетается, это кто я. А это Татьяна, когда сочетается одно, вы тот. Когда сочетается другое, вы тот. Понимаете, то есть мы меняемся ролями. Получается, то мы жертвы, то спасители, то тираны. Да, Валентина Сметановна, у меня три одновременно перески в разных ролях. Конечно, это вот так. Лариса, я тиран и, спаса и спасатель. Ага. А, Амиля Кириенко. О, это я спасаю всех и без спроса. Лиза Виноградова, жертва, тиран. Людмила Болева, желание помочь вот, понимаете, поэтому, конечно, вот это вот имеет место быть, да, в нашей жизни очень такое, а, то, тонкая грань, то есть нужно вот это замечать в себе и убирать. Дорогие мои, просто пока вы не выйдете из, из этого треугольника, ничего хорошего не выйдет, то есть ни в одной из этих ролей нету ничего положительного. Понимаете? То есть, конечно, мы играться любим, но а, пора приходить к тому, к этой осознанности, к осознанной жизни. Потому что отсюда какие последствия вот с этой игры? Последствия того, что это чистая психосоматика. Понимаете? Есть, конечно, специалисты, которые вот этим треугольником занимаются глубоко, разбираются у каждого, да, там есть такие моменты, как и расстановки, и коуча, ну и так далее, техник много, но здесь мы сегодня хотим с вами разобрать именно какую сторону. То, что это все в вашу жизнь несет вот этот неуспех и несет вот эти э, плохое самочувствие вашего здоровья. Понимаете, отсюда идут такие э, не, неприятные вещи, как блокирование своего организма, неприятное такое, как чувство вины, как обиды, как э, какие-то нежелательные эмоции, которые э, со временем бьют по вашему здоровью. Понимаете? бьют по вашему здоровью, и что происходит. Вот, Катерин, да, если ваша, вы считаете, что ваша мама миллиард плюс тиран, значит, вы, получается, кто, понимаете, по отношению к маме? То есть вы же в эту игру играете, вы согласились играть, а ваша задача уже сказать, хватит, да, и не соглашаться играть в эту игру, понимаете? То есть уже отстраниться от этой игры. Кто же вам мешает? Поэтому вот мы вам и показываем, чтобы вы могли уже отстраниться и уже а, вести, вести себя по-другому. А вот как? Как уйти отсюда? А, то есть это как бы элементарно. Да? А, в первую очередь перестать быть в этой роли, посмотреть на это со стороны, на себя. Да? Вот Когда вы ходите в кино, в театр, вы же смотрите со стороны да, на тех людей, которые играют. И вы уже делаете свою объективную оценку. Вот таким образом надо уметь смотреть со стороны себя на жизнь, на свою жизнь. И, конечно, в этом помогает очень хорошо наш интенсив месячный, который мы проводим. Да? И вы там видите себя, потому что вы там ловите тишину ума. Вот это вот тишина ума, конечно, очень хорошо вам в этом помогает. Понимаете? Поэтому, конечно, здесь нужно на это обращать такое внимание. Вот. Потом, например, если часто бывает как, у нас вот подруги, да, подруги бывают, там, друзья бывают, ну, то есть они вас делают спасителями, а сами как встают, как жертвы, приходят к вам и и начинают вам изливать все свои проблемы, да, или спрашивать какого-то совета. И вот в это время тоже тонкая грань. Как же мы, это же моя родная подруга, как же я могу ее не спасти? Понимаете, что я, ну как вот? И мы начинаем, ну, смотрите, как это плохо. Особенно это еще вот там, очень часто сейчас встречается, вот там, многие из вас занимаются сетевым бизнесом. А человек, который хочет себе команду, он сразу такой, знаете, хороший спаситель, вот лидер, да, и он э, представляет, что он идет, потому что ему надо набрать команду, у него к этому свои какие-то выгоды, правильно, и э, ищет, когда человек, тот человек себе издевает, он говорит, хорошо, мы с тобой решим эту проблему, давай, да, вот, э, вот э, там какие-то все нехорошие, а мы с тобой будем хорошими, и вот, вот так мы идем, и берет как бы за другого человека ответственность, но так нельзя делать, понимаете, потому что потом, если что-то не получится, Жертва что делает? Жертва начинает его обвинять. Понимаете? И в это время спаситель переходит в роль тирана и говорит, а это же ты, это вот э, и, и так далее, это же твое. И начинаются друг к другу вот такие э, моменты непонимания. Понимаете? Поэтому э, здесь что нужно сделать? Нужно то, что, например, если к вам приходит с такими жалобами, дорогие друзья, э, нужно будет что сделать? Конечно, это ваш друг, и если вы хотите с ним иметь отношения, вам просто нужно поддержать его, поддержать эмоционально в первую очередь. И дать какой-то немножко ресурс, сказать, да, вот ты можешь. Помнишь, вот такую ситуацию у тебя было? Ты же смог, вот у тебя есть силы, у тебя есть возможность, ты же умница, ты сможешь это сделать? И потом вы поддержали, и тут же вы если вы особенно специалист в, этом, в том вопросе, с которым он к вам пришел, вы можете несколько вариантов ему сказать, и сказать, вот выбери из этого, Вот ты можешь так поступить, ты можешь так поступить, но решение вы должны оставить за этим человеком, он сам должен решить, понимаете? Или, например, если вы даже, если такая ситуация, что это вот все там горит и по здоровью бьёт, и по другим вещам ведет, да по жизни, там, по кошельку и так далее, вы можете сказать, вот ты знаешь, вот есть у меня такие хорошие мастера или там, ну кого вы знаете, да, специалисты, и вот давай мы пойдем с тобой, ну, конечно, вы с ним можете пойти, там, он может тебе что-нибудь сказать, там, а может помочь, давай сходим к нему, да, к квалифицированному специалисту. Вот, вот таким образом вы можете помогать, но не более. Вы не обязаны жить за него, не нужно здесь вот это долженствование, понимаете? Вы не обязаны за него жить, даже если это ваш ребенок.